Спасибо за 500 подписчиков, я вам очень благодарна. И вы все, кто подписан на меня, получили благодарность от меня. ложку порублю и в обиду не дам. Следующая наша цель 1к подписчиков. Майнкрафт не перестает меня удивлять. Миссии Габрина мы предатели, но я не руки, продолжаю идти. Вся моя жизнь в Майнкрафте, мир Майнкрафта навсегда. Еще раз благодарность за 300 подписчиков. Нас впереди будет много интересного, поэтому не забывай на видео и не пропускай ни одно видео. Ведь я снимаю Майнкрафт ради вас. Майнкрафт не перестает меня удивлять вместе с серебряным и предастным, но я не опускаю руки и продолжаю идти. Вся моя жизнь в Майнкрафте, мир Майнкрафта навсегда.